Аллоха, соратники и коллеги, с вами Дмитрий Балакин. Мафиозник. И в этом видосике речь пойдет о техниках крепления петличного микрофона. Первый и самый доступный способ – это сделать треугольник из тейпа. Этот треугольник приклеивается в незаметное место для объектива, и на него уже приклеивается петличный микрофон – такой прием уверенно фиксирует микрофон на актере и может выручить в любой ситуации, так как немного тейпа всегда найдется на площадке. <связать> no, no, Второй и мой самый любимый способ – это прикрепить петличку при помощи двухсторонней клейкой ленты Joysticky Stuff. Достаточно небольшого кусочка, лишь для того, чтобы один раз обмотать капсуль микрофона прямо у основания. Данная техника легко спрячет микрофон под одеждой актера. Для третьего способа мы будем использовать заранее заготовленные двухсторонние скотчи круглой формы. Смысл такой же, как и с треугольниками. В случае, если запись проходит при ветреных условиях, то используется мини-мертвая кошка от Rycat Overcovers. Данный способ защитит от шума задувания ветра в микрофон. Четвертым способом мы будем использовать урсофоми. Здесь необходимо продеть петличку в заготовленное отверстие. Ну а технология фиксации, как во всех трех способах, выше. Для пятого способа нам понадобится крепление RM-11, которое идет в комплекте с петличным микрофоном Sunkin Cos 11 d Технология фиксации такая же, как и во всех четырех способах выше. Различных приемов фиксации петличного микрофона огромное количество. Делитесь в комментариях своими находками и лайфхаками, связанные с записью звука на площадке. Ставьте этому видосу лайки и подписывайтесь на канал. Адьос, амигос.